Нет никаких политических активистов. Есть художники разной степени вовлеченности в актуальную повестку. Что вообще такое политика? Тоже искусство. Взять, например, научную фантастику. Там есть такая разновидность, когда нам предлагается отвлечься от сиюминутных бытовых проблем и задуматься, а как могло бы быть устроено общество. Только в фантастике не всегда объясняется, как нам эти перемены осуществить. Просто фантазия о том, как могло бы быть. Например, власть могла бы полагаться на искусственный интеллект и последствия этого были бы такие. Политика более практична. У нас могли бы быть честные суды, последствия этого такие, достичь этого так. Фантастика может остановиться на вопросе, а стоит ли нам туда двигаться. А политика — это фантастика плюс ответ «да стоит» плюс дорожная карта. Или бог с ней с фантастикой. Искусство также может рассказывать о персонаже и просто вызывать определенные эмоции по отношению к его ситуации. Назовем это обобщенно драмой. Политика тоже может работать в этом жанре. Рассказываем о человеке, э, даем прочувствовать, как ему плохо или как окружающим от него плохо. И у читателя, у зрителя возникает вопрос, а не пора ли что-то с этим сделать? Не стоит ли вмешаться? А у нас ответ, да, стоит, плюс дорожная карта. Конечно, искусство может и просто описывать какие-то красивые штуки, без претензий на то, чтобы мы в них оказывались. Ну, например, э, в каком-нибудь комиксе или в каком-то мультике э, ради творческого замысла все человечки могут выглядеть одинаково. Но ну, если ты захочешь, чтобы у нас в реальности все человечки выглядели одинаково, то ты начнешь э, мерить черепа и убивать евреев. Таким художникам в политику лучше не идти. Но по факту эта идея растет из каких-то представлений о красоте. И затем становится политикой. Пропаганда, любая, все время рисует красивые образы, красивые миры. Мир без бедных, мир без богатых, мир без запретов, мир без наркотиков, мир без войны, мир без Америки. На любой вкус. И к каждому инструкция, как его достичь. Инструкция бывает очень большая, инструкция может включать тяжелые шаги. Поэтому и цель пропагандисты обычно рисуют повыше, ради которой стоит затянуть пояса, ради которой стоит отнестись к этому с пониманием. Я тоже пропагандист. Когда я стою перед прохожими, держу плакат, еще устно что-то рассказываю, я тоже рисую прекрасные миры. Без политзаключенных, без фальсификаций, без Путина. Короче, фантастика. И я знаю нескольких таких же мелких пропагандистов, как я, и мне кажется, я достаточно давно за ними наблюдаю, чтобы предположить, они не только пользуются творческими методами, они и наслаждение зачастую получают именно от творческой части политического процесса. Они, мы, художники. У каждого из нас есть свой стиль, свой почерк. Вот три плаката. На фотографиях они в руках не у своих авторов. Но если вы один из нас из нижегородской политической тусовки, вы, скорее всего, без проблем авторов угадаете. Мы обычно не пытаемся имитировать друг друга, обычно мы развиваем каждый свой язык, потому что только на своих собственных языках мы разговариваем лучше всего. А еще мы инженеры, и это не мешает тому, что мы художники. Просто поскольку наша форма искусства, точно так же, как архитектура или дизайн, предполагает поиск не только красоты, но и функциональности, то очень часто и визуальную, и текстовую часть плаката приходится изобретать. Строить гипотезы о том, как взгляд прохожего будет скользить по плакату за те несколько секунд, что у нас есть. Какие слова нужно выделить, чтобы подчеркнуть самое важное? Какие разнести по разным строчкам, чтобы они не слиплись в какую-то лишнюю ассоциацию? Если наклеить фотографии, то какие и в каком порядке? А потом выйти к прохожим и проверить свои гипотезы. И в следующий раз сделать лучше. Имеет место и легкое соперничество, и творческие эксперименты, и желание первым нащупать какой-нибудь новый интересный метод. Что если сделать длинный плакат? Или плакат на несколько тем сразу? Плакат ребус, плакат твит, плакат с QR-кодом, плакат со словом пикет, плакат с самим пикетом. Что если рядом с пикетом что-нибудь раздавать? Что если что-нибудь раздавать, а сам пикет заменить на художественную инсталляцию с судьей Эфемидой и Колесом Фортуны? Кстати, некоторые из этих акций, включая Колесо Фортуны, из нашей серии ежедневных пикетов, которая началась в легендарном сентябре 2018 и длилась больше месяца. Толчком к ней послужили задержания на протестах 9 сентября 2018 года. Мы стали рассказывать нижгородцам об этих задержаниях, а когда это немножко надоело и устарело, то переключились на другие темы. Нас было несколько человек, у нас были разные вкусы, но именно тогда нам удалось слиться в едином творческом порыве и вкидывать свои идеи, улучшать чужие. Я не так много раз в жизни испытывал наслаждение от настоящего коллективного творческого процесса, но в сентябре 2018 я, несомненно, его испытал. Сильнее всего, конечно, когда мы придумывали вот это колесо фортуны, акцию «Веселый суд». И вы можете сказать, «Макс, ну конечно, ведь из всего перечисленного это наименее пикетный пикет и наиболее художественное художество». Но появилось-то оно в результате того самого творческого поиска, которым мы занимались весь сентябрь до этого. Сейчас, вспоминая это, я понимаю, что не было никакой четкой границы, когда мы отвлеклись от политики и сделали искусство. Мы делали политику, а сделали искусство, потому что это одно и то же. А знаете, где еще хорошо заметно, как размыта грань между политикой и искусством? На Монстрации. Да, я хотел выпустить это видео 1 мая, но меня что-то задержало. Если вы не в курсе, Монстрация — это проходящий 1 мая во многих городах фестиваль веселых плакатов и пародийных лозунгов, которые как бы и абсурдны, но как бы и на реальную повестку могут ссылаться. Только не повторяйте за мной это определение, потому что меня уже выехала убивать Марина Маянцева, которая рулит монстрацией в Нижнем Новгороде и очень трепетно относится к духу монстрации, который трудно найти, легко потерять и невозможно точно сформулировать. Запреты, как связанные с ковидом, так и обычные, не всегда дают монстрации проходить в том формате, в котором хотелось бы. Но я все равно хочу поговорить о монстрации шире, как о творческом проекте, в какой его форме потом не презентовался результат. За несколько дней до 1 мая Марина призывает всех начинать готовить плакаты. Кто-то придумывает идею себе, кто-то кидает лишние идеи в чат другим, а кто-то, костяк нижегородской монстрации, собираются вместе с Мариной и офлайн помогают друг другу рисовать. Сугубо творческие встречи, подбор кисточек, красок, формы букв. И кого же можно увидеть на этих встречах? Да все тех же политических активистов, которые все остальное время в году брейнштормят плакаты для пикетов, лозунги для митингов, речи для агитационных роликов. Да что там, в 2018 году, пока мы готовили монстрацию, мы на полдня отвлеклись и тем же составом, там же, заодно нарисовали плакаты против актуальной тогда блокировки Телеграма. А это уже политика. Сбегали, постояли с ними в пикетах, и вернулись, и продолжили готовить монстрацию. Все на одной волне. Художественные акции и политика – это одно и то же. В конце концов, каждое высказывание, которое человек делает в своей жизни – это манифест. Я хочу, чтобы людям понравилось это. Я хочу, чтобы людям запомнилось это. Чтобы люди считали так, а не так. Все, что я делаю в своей жизни, должно изменить мир в нужном мне направлении, пусть даже совсем чуть-чуть. Возможно, я хочу показать людям что-то хорошее. Возможно, я хочу показать людям дорогу к чему-то хорошему. Возможно, еще тысячи разных промежуточных и комбинированных вариантов. Но с какого бы креативного захода я ни начал, это все равно будет моя маленькая политическая программа по улучшению мира. Поэтому, когда кто-то из моих знакомых, с которыми я сотрудничал по политическим поводам, поставит мюзикл или снимет фильм или напишет книгу, я вообще не удивлюсь. Я даже не решу, что это какая-то другая сторона его личности. Я не решу, что человек стал художником, потому что нет никаких художников. Есть политические активисты с теми или иными инструментами.